Very popular right now. Moment. Привет, добро пожаловать на Бали, я Мади Привет Ребята, скажите всем привет И пока И как только ты выезжаешь с аэропорта, ты чувствуешь куда ты попал Это какая-то позитивная энергия абсолютно Добрая атмосфера вокруг. Остров Бали – это один из самых популярных туристических направлений в Индонезии. А сейчас особенно это популярно для российских туристов. Бали расположен в центре архипелага между островами Ява и Ламбок. Он славится своей красивой природой, культурными достопримечательностями, великолепными пляжами и приветливыми жителями. Культура Бали уникальна. На острове множество храмов и святилищ, которые являются важным аспектом балийской культуры и религии. Многие из этих мест можно посетить и узнать больше о культуре и истории Бали, но даже если вы приехали из большого города, для вас этот остров станет большим контрастом, ведь здесь все так просто, здесь простые люди, здесь простые улицы, но также здесь очень большие пробки местами. А сейчас я немного помолчу, а вы можете насладиться самой атмосферой этого острова. Я так сапеть нашел к каким-то соседям, короче. О, душ модный. Нормально. Слушай, у нас двойная да? не, нормально, это Калифорния Кинг, можно сказать, да. Кайф. Это самая высокая точка в Чингу, если честно. Самая высокая точка в Чингу, ребята. Ты можешь посмотреть. Эй, нормально? Вот здесь будут справа вулканчики, видно. А тут этим... один шарахнул вот, недавно. Да, О, это класс. на острове соседнем. А сюда же пепел, наверное, не прилетит уже, да? А -а -а. Сюда э -а -а. точно не прилетит. Даже если здесь а, вот этот огонь, который есть вулкан. Да. Я на дроне, а я смогу О, долететь до туда, до океана. И здесь для у тебя нет помех. Так, а -а -а. Ага. Здесь, кстати, безопасность очень важна. Здесь многие ездят, особенно... Да, для... я знаю, мне этот, а... и причесывали эту историю. И потом периодически попали, здесь начинают собирать на операции. Уже, уже начали... Просекли, да, историю? Слушай, здесь их раздражает, видимо, это очень сильно. Они вон начали новые какие-то еще фишки... Ага. Да, наверное, из-за того, что народу много, вот поэтому и начинают. Да, вместо номеров вешают свои никнеймы и так далее. Офигеть. Здесь даже группа они создали, всех депортируют за это. Так, а... Я приехал, было Так, есть тут твой байк? Да. NMAX, самый популярный, да? Здесь в основном на NMAX гоняют, да? стоит тысяча две долларов, наверное. Новый. А, за... Два с половиной миллионов IDR, это сколько баксов? Ну короче, год, за год он окупается. Два с половиной миллиона, это почти 200 долларов. Да, в годы вот Стоит он 32 новый, ага. а сдают за два с половиной месяца. Четко. хороший, mm -hmm. хороший прайс. Ты мне скажешь, когда мне прыгать да. на тебя? Да. Вот. Кайф. Сейчас эти есть PCX свободные, у меня не варианты, у нас. Вариант, так, мне ноги вот сюда, да, ставить? Да. А сейчас мы едем в сторону океана по району Чангу. Я предлагаю тоже немножко насладиться этой атмосферой. И вообще вот эта вот атмосфера то что знаешь все перемешано там кто-то строит кто кто где-то храм стоит который уже там сто лет в обед вот это очень классно замиксованная такая энергетика плюс еще много объектов построит европейцы либо австралийцы и так далее и да. уровень другой и вот как бы еще микс получается такой. Вот да. это, например видишь он вот тоже такой, не в стиле азиатский да да да я просто хотел, чтобы ты туда, туда зашел и такой, вау, вот в вот, чем да. прикол. Да. Я хочу еще стритфуд тут попробовать. А, вот, с этим не особо покажу, вместе будем пробовать. Ты не пробовал, да? Нет, а... многие говорят, что стритфуд тут нормальный. Да нет, да, нормальный, то есть просто как-то не ну, доводится, потому что здесь очень много кафешек а... да. с очень вкусной едой. Блин, это просто капец, как круто. Сейчас еще туда поднимем. Очень симпатичный. Да, да. я здесь был, было четыре назад. Офигеть. по вечеринке. Вот это местечко. Вассап. Вот это просто. Yeah. Вот это кайф. Welcome to Bali. У меня вот друзья, которые здесь живут, лет шесть, не говорят, но ну, мы, пока еще тоже не весь остров исследовали. Просто вообще космос, реально. Мне кажется по-другому, да? То есть у тебя же тоже есть идея пляж. Здесь такая, набережь. здесь такая, знаешь, типа Таиланд ибится вот так вот. То есть такой очень тусовочный такой Таиланд. При этом здесь и много таких таких э, пляжей, где не так много народа и больше именно красоты. Ага. По кайфу. Я, кстати, здесь не купался. А я здесь должен Вот еще открыли тоже прикольный там дам. Видишь, да? Я думаю, лет 10 назад здесь вообще был просто вот этот и Все. Максимум какие-то... Смотри, вот эти все штуки заново построили. Буквально год назад здесь было все снесено, ага. до этого здесь были такие самодельные прям из совсем палочек а, сооружения, и, видимо, деньги пошли у них, и вот тут они проинвестировали из бетона построили, ну тоже так, видишь, простенько достаточно. Ну и классный, формат Здесь, здесь такой просто мега-микс вообще интерна интернациональный. <laughs> По туристам? Ну прям, я даже вижу, кто из какой страны был. Я американцев могу сразу, вот, вот эти, скорее всего, они ну, бы европейцы. Как, как определяешь американцев? А у них просто на лице Розовый? написано. Такой. Не, ну они такие прям. Если в основном австралы, есть они такие, знаешь. Да, птили, но вот с австралийцами очень сложно отличить. Птили, такие, ну, как правило, прям. Да. Ребят хорошо выглядят. Обратите внимание, что в Чангу преобладает вулканический песок. Но на соседних пляжах есть и белый, и желтый. Кому как, подходит? Welcome to Бали! Oh. Oh, теплая вода это просто Unbelievable! Давай, бегай. Давай, давай, давай! Конечно, в первые минуты эмоции просто зашкаливают. Такое прекрасное место с такими красивыми закатами. Вот здесь присесть. Кайфу. Хочу обратить внимание, что даже цены в таком классном месте абсолютно нормальные, никаких переоценок, все достаточно дешево, вы можете поесть так же, как в обычном ресторане в центре города. Так, куда мы приехали, рассказывай. Это самый крутой каворкинг на Бали, называется BeWork. BeWork, ребят. Здесь много разных классных зон. Ух ты! На ну, у нас кафешка, она открытая для всех. Ага. Работает 24 на 7. Но само кафе до 9 вечера. И то есть, есть здесь э, люди генерируют идеи. Да, здесь могут быть ребят, связанные с диджитал, тематикой, блогеров, программистов, ну, то есть айтишников. Все-все. Здесь можно команду мечты собрать за один день. Прикиньте вот так вот коворкинг как и в россии работает замечательно в америке так и здесь плюс есть такие венты, которые тоже проводят участие ну вот time boxing ё-моё и при этом ты можешь на спокойно участвовать здесь приходить когда покупаешься то есть надо элемент пульс просто 3 знакомое лицо а ты сколько так, что да. А здесь что происходит, здесь, видишь, карточка нужна. Да, да сей, у меня есть бассейн, думаю, бассейн. А, ну бассейн дойдем. А, здесь есть две основные зоны, где работает. Это общая зона, здесь ага. где разговаривать и работать. И наверху зона Фокус, там чуть больше покажу. Здесь из классных штук, это разные комнаты для митингов. Здесь угу. тоже арендуют. Так вот люди здесь садятся, работают. И сколько а, надо за... пошлять? Здесь разные есть абонементы на 30 часов, на 50 часов, на 100. А на лимит стоит? 3,5 доллара в месяц. Угу. 100 часов на месяц стоит. 2,5 доллара где? О, тут вообще чил. Ой, тут такая парилка. А, это потому что на улице выход, улица. да? Классно днем, потому что многие тоже предпочитают, скажем, ноги держать в воде и при этом, видишь, здесь специально недавно Офигеть. перестраивали, ты можешь ноутбук поставить на стоечку или вон там сидеть, вообще в басике полностью. Ага. Ну или просто чилить, серфить, отдыхать. Здесь часто делают пикнички периодически. Вау, вот это я понимаю обстановочка. То есть вот представь, отдохнул, хочется там посетить, не Здесь, знаю, здесь просто сразу коннектишься с вселенской библиотекой и те идеи просто пачками приходят, гигабайтами. Идеально. Мне вообще напоминает, знаешь, как это в американских фильмах, студенческие комнаты. Да-да-да, кстати, библиотеки, а эти библиотеки... У меня, кстати, в России чувак делает эти а, коворкинги сами. Uh -huh. Он скупает билдинги и делает там зону. Вообще, uh -huh. говорит, тема крутая просто. Сейчас ну, здесь, все, чтобы все ты понимал, если ты захочешь войд. сюда прийти и записаться Хайп каворкинг, будет. то тебе нужно еще будет вайт-лист попасть и там неделю-две-три подождать, пока до тебя очень дойдет. Офигеть! Очень круто. Ребята, вот где можно работать и жить просто на самых крутых вибрациях. Это летняя веранды. Оса, оса, оса, оставайся. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Да, летняя веранда, по идее, она открытая для всех. То есть здесь никто никого не контролирует. В этом плане здесь вообще Демократично. Здесь вот растет манговое дерево, как раз сейчас манго растет. Вот ты можешь, в принципе, видеть. Вау. Кстати, мангу уже постровали. А там еще третий этаж, да? Для всех. Йога. в включена йога класс 8 или 10 классов йоги каждый месяц на третьем этаже проводится йога каждый день зона открыта, ты можешь в свободное время просто приходить, брать вам делать зарядку ага. по факту эта зона занята на часа 2-3 в день вообще кайф В основном ну, здесь стоят, ты просто приходишь, маку, подключаешься. И mm топовый -hmm. топовые этого, это вот так. Потому что сам видишь, контролируется высота с тобой плюс подвесный И ты ценишь это 27 как раз под монтаж Или даже 8 они я не знаю, их относительно недавно поставили. Прям лоб, ну, видишь, да? Это не веранда, но она пока ремонтируется. Mm -hmm. И гонишь. Еще есть такая фокус Если ты хочешь уединиться, поговорить, просто регистрируешь что-то. Вот если хочешь А так здесь стол еще есть для можно помка Ну, здесь проводят разные презентации. Ну, то есть больше. Ну и перед тем, как отправиться обратно в номер, мы решили заехать в магазин и показать вам цены, сколько что стоит. Кстати, вот все, что касается морепродуктов, например, пилетенца, сколько здесь стоит, 15-600, это за 100 вот, грамм. Считайте, получается 10 долларов в килограмм стоит, то нет. Нет, нет, да, но, но это время. не на рыб, не рыбный рынок, рыбный еще дешевле. Здесь а, тоже свежий, но магазин. Ну кстати, на рыбу здесь цены такие, близко да. к американцам. Но то нет дешевый точно. Да. да. Даже вот 15 тысяч это типа 10 баксов. Да. да, 10 долларов килограмм конца. Или. Причем он не замороженный, а свежий. Единственное, могу сказать, что так как человек, работающий цвету, на колбасном заводе, здесь очень их вкусы колбаса. По мне, ну не умеют они готовить колбасу. Они пытаются, сосиски, Короче, все по пса, да? Это фрукты вам смотри. О, кстати, да, вот фрукты, фрукты здесь. Это. Здесь вот местные говорят, вообще, О, супер дешево и... это получается 6-60 тысяч, это сколько? 60 тысяч, 3 доллара килограмм, да, получается? Угу. 3 доллара килограмм вот такие свежие. Да, нормально. Они дурианами тут -то торгуют? А, а, здесь тоже есть. А вот они, а, нет, это... Да, в основном... А <мазать> вот он дуриан, ]ですか? вот. Но в основном берут hmm. палатку да да да дурьяна самый вонючий прикол на самый полезный самый полезный я кстати не ел я ел смысл я ел а два а, раза там, а, смысл в том, что надо дурьян мне один раз угостили я а, тыс, а, один раз ел и меня а, один раз угостили и он был очень вкусный не и за, за пухолос, вообще, он просто когда начинает да он когда начинает леть, все капец ему